Улучшить документы Так, связь есть? А, то да, окей. Изикатка бу... Ты там пят ⁇ что-то? А, подожди. А -а -а ты враг? Что ли мне? А, ты, ты ник поменял, что ли? Я... Как... Слеси, брат. А, да это текст. Я с тобой в команде по своим... Все, а, все, все, вижу, вижу. Всё? Понял? Да. Здесь по -по, -по, -по своим можно стрелять? Не-не-не-не-не. Лучше не стоит, да? Окей. Восемьдесят восемь Алекс Тривал восемьдесят восемь и кратко здорово. Тревал восемьдесят восемь, Свин Тривал восемьдесят восемь, в будущем заходящим. Привет, Что 88. 88. а где она? Я не знаю. Так Погнали, я пошли. Пошли и пошли, я за тобой. Ой. Флэшбэк. Погнали, я порадую. Наверху, наверху. За коробками, за коробками. Там в этой, блять, за поворотом, Где? Где это? Где? у него муха. Стрел, блядь. Я не пошел. Ок. А туда никто не пошел. ок? Я пойду один туда. А, нет, не один. Ага. с нами. Блять, стука я как напугался нахуй <звы> я, <звы> <звы> я вообще подпрыгиваю, когда меня не блять, Такой же звук бах громкий А есть внизу. Понял. Что ты делаешь? На лестнике, на лестнике, на сидит. Понял. Ну блять, нахуй ты по мне застреляешь, ебать! Пуколки куколки сделаешь, блять. Че, никто не стреляет, блять, что то блять, война не идет нахуй. Ну, это провал, блять. Да затащим еще сколько раундов, <coughs> по-любому. Навер... Наверно. Да я просто не разобрался. ты А могу на минус восемьдесят четыре подставить? Все три на три на. Я yes, сейчас Опа! Понял. Быстро, блять, разложили. Звук восемь девять шесть три один четыре ноль шесть девять W p R9, m e s n t да блять. Да блять как нахуй, подобрать оружие это? У меня кнопки, блядь, перепутаны. Ты подобрал, Нет. ты подобрал уже. А, блядь. да, ты да, подобрал. Ну нахуй, чё, блядь, гураете что ли? Просто заныкайся, просто заныкайся сядь. Все, сиди. что Трогать. Уходи, уходи, всё, уходи. Мы да нож бери, тебе с ножом быстрее будет бежать. Вот, ай бог. Он глок рассматривает, что он глок <с <с <с <с Никак не успел взять. Я. Могу оба покупать? Да не-не-не, не, не, не, не тратай деньги. Ты броню пузырь? Да. Так, я бегу со своими. Покимон 555. Привет. Оф, здорово. Здорово, инка. Да, я понимаю. Покемон 550. <пошли> люблю КС. Покемон, я рад тебя, что ты любишь КС. Кэш, блядь. Кэш, блядь. А я люблю Кэш, <todic> блять. <todic> <k> <todic> Покемон 555 Можешь не материться Да, покемон, постараюсь не материться, извини, пожалуйста, братка Покемон 555 15 Спасибо Пожалуйста, братка, покемон Блять, я не закупился Просто я стример, хуй Отвлекаюсь на, на большое количество подписчиков, блядь, которые меня смотрят, отвлекают меня чатом. Да, блядь, дай пройти, ёптая. Акимон 555, внимание, у вас новый фалловер! Покемон, спасибо за подписочку, Покемон. Помоги, Зелен. Да блин. Да блин. Да тебя не кикнул. 555 ины. Да-да-да-да-да Пакиман 555. Ничего, что я тебя отвлекаю от игры. А ты меня не отвлекаешь, братка, пиши, я буду по мере возможности отвечать. <связывается> на на проходе ва, там на проходе на, по-моему, АВП. Давай я сейчас пойду, короче, я пойду сейчас, короче, я прохожу. Я рембо ебать. Я рембо, епта. Хорош, хорош. Сыр, алип. Блять. Шорт, уходи, уходи, Найс. А, че там два в одного? Еще можно выиграть, блядь. А, нет, один у одного. Блять, хуво. <свист> Опа, какое вообще как, как, как он правильно стрелял с этого оружия. Ой, блядь. Хорош, хорош, машина просто, просто уфьев. Погнали 55. Е -е -е. Они, кстати, хорошо это место держат Надо другое место ходить Они нормально держат там в основном они туда сразу же 3 человека ставят на этот проход Нормально короче, на Б можно бегать Они на Б них, не... давай сейчас Попробуем на Б с ножами пробежать Да нет, а мавик ставить будет М -м -м, ну блять Тварь рибаная Покемон 555 Какое звание? Короче, это покемон, у меня знаешь какое звание? Четыре палки в квадрате Понял? Побежать, побежать. Казалось, шорт, шорт, шорт. <свят> <свят> Но у меня есть орден за покупку КС, когда она еще была платная. Покимон 555. Можешь посмотреть. Вот, смотри. Имон пятьсот пятьдесят пять, нажми Эскейп. Ага, сейчас. <связь> а стрим идет, если че. Покемон 555, я понял, у тебя калибровка, то что ты сказал, это ранг. Да, да. Одного успел забрать. Пистолетиком мне не хватило на, на, на, этот, на калаш да бегом. мне бы нормальный девайс катал нормально у меня кого? только на пистолет катает mm -hmm. no. 6-6 идём покимон 555. 555. а под тебя постоянно улетает так ну чё разваливаю? Да улетаю, да я как бы ну не аватер. Дискорд написать. Может потом сыграем. Да, можно потом. Сейчас, видишь, игра, пока я не могу отвлекаться. Сейчас закончим, и я напишу тебе Дискорд. сзади идут там, сзади идут понял покимон 555 по крайней ну, мере один точно был три дня просто комп 5 окей покимон 555 yeah. Да ладно, давай через три дня. Я все не капилляры взять? Мне уже не по игре пиздят куда-то хуйню, блядь. Гадюка какая-то, блядь. Покемон пятьсот пятьдесят Потом на стриме напишу. Там двое, где обходили, я одержал не, не удержал, ]滾. блядь <сvarian> <сvarian> не Я так и думал, что они через комнату ходят. У меня 7 кило в закатку. О чем мы вообще речь? Вчера 40 на девушку я сделал. Сейчас Когда я успел 8 килов в закатку? Давно в КС играешь. <связываешь> <связываешь> <связываешь> бля, я покемон сегодня первый раз, на второй раз играю. А вообще с пятого класса. Мне даже на броню не хватило, блядь. На броню не надо первый раунд пистолета. Он подписывал Бонушка. Всё, Бонушка. Всё, всё. Бончик. Бончик. Одного убил, а ПКшника. Достижение, блядь. Ай. Все, уходи, уходи, уходи, Сэй, Сэй. Быстрее, быстрее, быстрее со спину убить. я Хороший споттер. Откуда ты, как? <плодисмент> эм, Куда ты? Куда ты любил ходить? На! Понял, понял, понял, понял. А в, в этом, короче Покемон 500. Чтобы у тебя комп мощный. Покемон, да, мощный комп. Покемон 555. Ты не знаешь месть. Блин, я вообще, по сути, не люблю месть, как бы... Покемон 555 Мест Нет-нет, не знаю мест, не знаю Ох, как, блядь Друг на друга вышли в упор, блядь понимаешь, вот странный чел вышел у на меня в голову дал Просто на прейфер Да, бывают такие странные челы пульт сделаешь, ничего не сделаешь. 7 хп появляется Это что Перерыв террористов Ну а чё? Чё я молчать что-ли буду? Ты понимаешь, как? у меня скины раза в два дороже, то он кого-то ой, смотри, ой, я это купил, я то купил, блядь. У меня тоже скин за 150 рублей, вот этот, блядь. Да, он прикольный. Красненькие трубки. Не могу то блядь, я хуй знает. Решил взять, типа, ну, все вокруг скины, скины, я думаю, блин. Я типа, могу... я люблю с этой Сэмкой побегать, но взял я такую, как бы самую сэм. дешевую. Это не самая дешевая вещь. Тогда было самое дешевое, когда из магазина больше не было. да, Мне кстати тоже не понравились прикольные вещи. Покимон 555. А у меня есть карамельное яблоко блок. Аккуратно принимай своих Ничего не понял На Б выходит На Б выходит через комнату, у меня в комнате один Точно Понял, понял, понял Да понял С другой стороны выбегай, с другой стороны Ага Чтобы, блядь, под огонь не выпасть Все, все, все, не 550 год. Ну, скин такой глок 18 карамельное яблоко. Чуть как-то вообще я не понял, как-то легко оно очень тактичная игра получилась. Выиграла тактика. Ты понимаешь, он взял себе скин за полтора рубля им в Боже мой. Ну, прикол такой, видать. Вот здесь посижу. Это... Покемо 555. Я не понтуюсь, я просто рассказал, что у меня есть такой скин. Да нет, мы не про, не, мы не про этого числа. Мы про того, кто в катке. Блять, а подожди, а я коп или террорист, блять? Ты коп. Всё. <связывая> <связывая> <связывая> Блин, <связывая> я как <понимаю>. Простите, братки. <связывая> так, ладно. Вот покемон, покемон ты меня отвлек, я запутался в игре. А, okay. Это это не про тебя, это не про тебя, брат. Покемон 555 пятьдесят пять. Блэк А чё, бомба не здесь? И бомба? И бомба, блядь. А чё, бомба была на Б? Или на? A? Бомба была на. A. A. А мне так она тикала, мне казалось, что она на A была, блядь. на Б. Ну ладно, пох. Мы так выиграли, На. Мы не выиграть, мы проиграем аааааа почему? надо 16 травм like отыграть чтобы победить ну мы выигрываем ну мы выигрываем ну а ну я понял ты короче типа за то что заранее не, не угадывай в этом, в туннеле внизу, короче, один да мне как-то надо... как-то выжить, да? понимаю понимаю понимаешь, я уже ушел за стенку, он как-то у меня попал странно, очень пятьсот пятьдесят 555 Митро, который у тебя крутой скин. Бул, короче, что еще взял? Сейчас покажу. Покемон 555. Спасибо. Ну, блять, нормальный скин, да? Крутой. Ага, окей. На, Дигл, чекни. Нормальный. А, подожди, ты где? Нормальный, нормальный. Ой. покимон 555 найс хэд на Б. я понял понял понял понял Все хорошо ставит <coughs> меня убил покимон <coughs> 555 не расслабляйся Спасибо, Покемон 555. Win. Самый ценный бой человека в этом мире на. Ну. Смеющаяся рожица в холодном поту с открытым ртом. Чё-то как-то спокойно, может, в Б пошли? Два на это, короче, на длине которая где середина, короче покимон 555 чё, чё за бот? видел? покимон 555 это мид Сино. Понял, Мин, спасибо, это... спасибо, спасибо, братки. Это медул, на миду боюсь. А -а -а. Ничего, повезет в следующий Сино. раз. Не, не конец цвета. Пистолет, блять, надо взять. А, uh, А, ah, ah, нет, а, ah, он обошел, все, понял. Да нормально? У нас еще сколько прав? <клышко> ну, не очень, да, не очень. Но <клышко> его не надо кикать. тикать. Нет, нет, нет. Два, два, два, два. Он турок, наверное. Звезда, кстати, <клышко> Ну да, это все объясняет. Покимон 555 пятьдесят пять. на ютуб стримишь. Блять, что ты не попадаешь, собака? Туби я мираж плохо знаю. Что, наверное, окно, пойдем. ковры и прочие точка. <с kamu> да, Рай, давай, ты, давай. <свеч> Смок! Деплой, 555. <свеч> И ты, походу, подрубил. Забей. Он вышел на нас. Я бы ничего не сделал. К Я слабенький. А зачем -а -а. ты вы берешь в руки? Что за тач? Покинун 555. Окей, я пошел. Так как, чтобы быстрее бежал? Чтоб быстрее бежал, чтобы Окей. Они на Б пошли. Проверяют, проверенную на так. лучше, самой 555. Пока. ещё есть? ещё есть, есть враги? есть вот. хорош бамбудев есть ещё один остался, но я не знаю где он может двор сбук... <глотил> <глотил> а, ты не успеешь, он тебя сейчас загадит подпрыгни, убей, подпрыгни, убей Что не успел, ты не успел хахахаха <глотил> перезаряженный <глотил> <глотил> <глотил> <глотил> <Трис. глотил> Так, надо, короче, сразу на Б бежать, потому что они сейчас туда пойдут по-любому. А может Ты они. Нам один раунд осталось выиграть и катка наша. Так они видишь тащут, блядь. К сину. Пока. Мы сейчас затащит. Я побегу. Мид, мид, двое точно есть. Так. Тяжело, блядь. И туда убежал один еще. Туда, да, убежал, чуля. Жопу тебя стрелял, по-моему. Обошел уже с другой стороны. Давай, давай, давай, давай. Ох уж это перезолят после выстрела. おいた、コーン、おいた、コーン。